Лайфкоуч. Сегодня я хочу быстро эфиры дать вам 10 полезных рекомендаций, как реально выжить в том кризиса, который к нам сегодня пришел. Итак, в чем суть? Смотрите, я уже занимаюсь психологией развития более 20 лет. И диагностирую людей, и занимаюсь психотерапией, когда у них есть какие-то страхи, боли, блоки и так далее. В то же время я являюсь тренером, тренером, который тренирует навыки. Я создаю людям часто болезненные ситуации, я создаю людям часто такую реакцию, чтобы у них вызвать такой ответ, такой обидеться. Псих... Да, то есть я это делаю осознанно, потому что знаю, что человеческая натура, человеческое существо пришло в этот мир для того, чтобы постоянно России развиваться. И если мы рас, э, расползаемся в э, свои булки, нас наказывают. Наказывают безденежьем, наказывает не теми отношениями и так далее. Одно дело там нам дают установки родителей, а другое дело, мы сами с вами, ну, просто обязаны взять ответственность за свою жизнь. Поэтому э, я быстро, э, четко, то, что вы уже, наверное, знали и слышали, читаете в разных источниках, сегодня тот ленивый не, пере, не делает перепосты, каких-то статей, каких-то умных э, всяких рекомендаций. Скажу вам, как психотерапевт и как э, тренер, как лай лайф-коуч, Тренер личностного развития. Скажу основные вещи, которые срочно сегодня нужно делать, чтобы не свалиться в кучу в общем, набора. Не хочу никого обижать. В общем, если мы сейчас раскиснем и не будем ничего делать, не думать, не будем думать, что с этим делать дальше, то нас ожидают плачевные, да, плачевная, плачевный результат. Итак, страшно. И Вы это знаете. Потому что это, с одной стороны, обычный вирус, который... Ну, по исследованиям науки он создан больше для монголо-родной... монголо... монгольской расы. Но так как он... Так как он дает много распространений, он делится, он вибрирует, он мутирует, то для всей планеты это будет же. Вы понимаете, что я имею в виду, потому что то, что выпустили для одной цели, теперь это дает очень сильную реакцию. И людям важно не психовать, а просто быть умными и разбираться немножко в том, что происходит. По сути, этот вирус не такой страшный, как его рисуют. Здесь важно соблюдение гигиены, вы уже знаете, да, пить воды много, тот, кто слабее, тому тяжелее будет переносить. Люди сейчас весенние такие вот нагрузки, когда люди там чихают, кашляют, людей вызывает еще больше паники, правильно? Поэтому просто это нужно знать и быть более спокойными, когда нас закрывают в резервации. Это, с одной стороны, спасает нас от распространения этой чумы, потому что таких уже вирусов было множество, и вы знаете, что тот, кто вовремя и правильно пользуется вот этой вот этой резервацией он на самом деле растет ну вот кто-то недавно прислал э, с, с письмо э, статью где эйнштейн э, во время э, чумы там какой-то определенного какого-то там вируса написал свои самые знаменитые э, свои произв... значит э, нашел самый знаменитый свой свое открытие. Пушкин во время там какой-то чумы, холеры или, или, или что там было, я уж не помню, он написал самые известные произведения. То есть при, примеров в истории много, когда подобное приходило. Поэтому сегодня почему так много и так, так быстро развивается этот вирус потому что мы открыли границы мы ездим мы общаемся плюс информационные операции которые через интернет опять же людей грузят и люди ведутся на такие пропаганды на такие страхи а тут еще подогревают олигархические или даже не только олигархические а паникеры люди которые из этого делают там и делают страх и это еще больше вызывает вот такой страх поэтому Давайте будем трезвыми. Реакция на коронавирус должна быть ровной, спокойной, и с ней нужно работать в, адекнат, в адекватном варианте. То есть, если вы будете спокойно удерживаться, встать, точки зрения психологии, об этом будем дальше, и будете реально оценивать ситуацию, то вы выживете спокойно и даже на этом выиграете. Потому что те же китайцы говорят, что кризис ⁇ это возможности. Кто об этом слышал, поставьте, слышал, знаю. Дальше. Учтите такую штуку, что фондовые рынки тоже отработают очень даже адекватно и будет очень сильный и бес, беспрецедентный уровень падения. Он продолжает падать и дальше еще будет под, падать больше. То есть экономику, как нам предвещали, она действительно сейчас, вот пришел этот кризис, она действительно пришла через этот коронавирус, и мы об этом как-то слышали, но ну так как-то, да, кто-то с умом этому подходил, кто-то не очень, теперь нас накрыло всех, и вот если мы вовремя не сделаем из себя таких вот крепких орешков, гибких, то действительно будет нам же. Дальше. Вы видите, что происходит с нефтью, вы тоже это видите, и даже если бы не было вируса, то вот эта ситуация с нефтью, там война между... Основными там поставщиками нефти, вы тоже считаете, вы слышите, да, и прекрасно знаете, что если бы только было с нефтью, у нас такие бывают, да, падения, то там небольшие какие-то колебания, и мы выравниваемся. Здесь же на фоне вируса нас очень сильно потрясет. Поэтому будьте готовы к тому, что э, кризис будет длинным. Учитывая все это, нужно понять и принять, что кризис действительно будет длинным. Карантины, ограничения будут не меньше, чем три месяца. Ну, это статистика, исходя из анализ, происходит в мире не меньше, чем три месяца, а то и 6, а то и до года. В зависимости от того, как сработают люди, как сработает правительство – и как сумеет это остановить не остановят значит все будут и умирать и правители и причем будут умирать не столько те кто подвергается атакам вот этим паническим сколько те кто создают еще больше на этом знаете как кому война а кому мать родная да там зарабатывают да там спекулируют там и так далее делают свои черные дела под, под предлогом вируса, я имею в ввиду наших правителей и так далее, то есть там ведь тоже все смотрят, согласны с этим? кто согласен, пишите согласен дальше, учтите, что многие бизнесы, конечно же, успеют банкротироваться, и здесь нужно понимать что тот, у кого бизнес он будьте готовы просто перейти в офлайн работу и те, кто из вас посматривали те, кто из вас наблюдали боялись что-то делать теперь вам придется это делать и будьте готовы к тому, что сидеть на попе ровно и наблюдать, жевать лук с салом или там танцевать там где-то на балконе, как в Италии, об этом чуть позже скажу. Этого мало, это эмоциональный подъем, но этого мало, нужно включать резвый рассудок, поэтому выживать нам, друзья, придется. У кого деньги есть, кто успел немного отложить, там, тему, тому проще. А тот, кто не, никогда этим не занимался, не думал о своем будущем, тот-то булки расслабил и, думает, что, и думал, что вот как-то так оно пройдет, здесь вот вас и меня и всех нас заставит немножко подумать и взвесить свои способности для того, чтобы что-то делать. Потому что сами вы себя не накормите, значит вас никто не накормит. Поэтому, так как бизнесы многие банкротируют, уйдут за счет того, что все остановилось, экономика упала, по цепочке пойдет все на спад, соответственно, многие толковые, грамотные люди, у кого есть хотя бы маломальский трезвого рассудка, конечно же, перейдут в интернет. И, конечно же, начнут обучаться тому делу, которое можно на нем быстро подняться. Я об этом позже скажу. Дальше. Если раньше при каких-то любых э, кризисах, каких-то войнах начинались э, беженцы бежать, то сейчас границы закрыты. Сейчас ужесточились армии, ужесточились силовые структуры, и это правильно для того, чтобы сохранить э, людям жизни. Соответственно, если люди бежали э, от э, проблем, от войны, от голода, то сейчас им нужно остановиться, они закрыты как в тюрьме, как в резервации, и нужно думать, а что нужно делать такого в, этой, в этом пространстве, чтобы выжить. И опять же, учитывайте город, место, эм, село. Просто, как нам кажется, все равно все связано. Но там проще, может быть, выжить. Эм, дальше. Хочу, чтобы вы тоже знали, напомню вам, и вам, вы сами наверняка уже знаете, что мир действительно будет другим. Так как человек меняется после любого, любого, любой ситуации тяжелой какого-то испытания, болезни, разрыва, развода, то в этом плане тоже на таком глобальном уровне мир тоже будет другим. А если мир люди поэтому после помните после там 11 сентября да как был был теракт в 2001 году в нью-йорке это что было это было искусственно осознанно помните были ситуации которые там выборы были в я помню как-то по телевизору случайно зацепила когда тоже путина избирали и взрывались там какие-то дома и там помогали им люди там людям людям поможем вот там все это работало на того что для людей работала чтобы люди батька путин там отец родной и так далее все это специальные операции созданные продуманные заранее рассчитаны на эмоции людей однако после такого серьезного потрясения как сейчас пришло действительно <космех> Действительно, мир перестроится, потому что это коснется каждого конкретного человека. Многие процессы будут перес, пре, пере, пересмотрены в, в целом, в мировом сообществе. Соответственно, люди должны тоже быть гибкими, гибким элементом системы, в которой они живут. Это вы знаете, кто занимается, кто изучает НЛП, знаете, гибкий элемент системы всегда выживает. А тот, кто боится, сжимается, он, он умирает. Поэтому ситуации, какие бы жизни не были, они те, кто поднялись, нашли варианты выхода, те всегда поднимаются. В мелких каких-то ситуациях, семья, разводы, какие-то болезни, тот, кто взялся за себя, тот поднялся, тот, кто скис, он упал под, под лекарства, под еще какую-то социальную защиту. Но сейчас у нас, друзья, и социальные защиты, и денежные тоже будут обнуляться и надо этим быть готовым. То есть на какой-то период хватит у государств этих ресурсов, но надолго этого не хватит. И здесь нужно каждому думать о себе. Выживет сильнейший, но не тот, кто вот такой сильный, хотя это тоже имеет значение, сегодня об этом дальше поговорим, а тот, кто будет просто гибким элементом системы. Поэтому а, здесь важно что изучить, понять? Оставаться здоровым, здоровым, физически здоровым, и ментально здоровым, то есть вот понимать, вот, вот что происходит, трезвый рассудок включать и заниматься тем, чтобы укрепить свое ментальное здоровье, вот то, что я говорю сейчас на будущее, смотрите, делать что-то сейчас, чтобы выжить и заработать, и когда это все закончится, вот эта пружинка сжимается сейчас, а те, которые сейчас не будут просто лежать и думать и... Там, и, и паниковать, и просто тупые фильмы смотреть, а будут и заниматься собой, то когда это все закончится, то те, кто более и гибкие и а, продуманные, такие, знаете, в хорошем смысле, сейчас я буду дальше об этом детальнее говорить, тот, когда пружинка отпустится, они взлетят и станут богаче. Недаром в каждый кризис сильные выживали, становились сильнее после кризиса, слабые вздыхали, их просто биологическим отбором их уничтожало, а средненькие, которые очень правильные, которые такие вот ответственные, которые вот-вот-вот вот вот вам и и все, там, и все там делают, и все-таки а на них вешали еще больше. И они залазили в психи психические расстройства, они залазили всегда в какие-то психические переверзии. И эти люди всегда являлись клиентами, психотерапевтом, и я вам скажу больше врачей, невропатологов и психиатров. Поэтому каждый выбирает вот вот какому, кому быть ему ребенком бояться вот этого всего и, и страшиться и, и ни о чем не думать о завтрашнем дне подростку который отрицает да все ерунда да все пройдет конечно пройдет только надо включать мозги и немножко анализировать что такое в мире уже было и это очередной кризис и, и о нем нужно думать более взрослому под, под подходом поэтому э, дальше говорю уже конкретно что нужно делать первое когда человек, например, пребывает э, в СИЗО, он э, более болезненно переносит это пребывание, чем то, когда он уже переходит в тюрьму. Потому что в СИЗО есть надежда, что вот-вот-вот-вот это закончится, и все будет как раньше. А когда иллюзии развеиваются, это очень больно и увеличивается без этого, без этого увеличивается такой вот стресс. А когда человек находится в тюрьме, как тот же Дантес, например, или там другие люди, которые реально понимают, что там нужно быть готовым и принять то, что есть, мы сейчас в какой-то вот такой маленькой тюрьме, давайте это назначим так, пусть это будет выглядеть, то мы можем заниматься собой, своим телом, своим умом, обучаться, работать. У нас, слава богу, есть пока интернет, пока нам его не отключили. И даже когда его отключат, то в этом тоже есть свой плюс. И поэтому, когда заключенный сидит в тюрьме, даже бывает пожизненный срок, он учится по-другому в нем выживать. Из опыта своего скажу, что есть люди, которые приходят из той же даже тюрьмы, после длительных заключений, мудрыми, от, отученными, они там книжки читают, они там занимаются собой, они выходят мудрыми, а, ну, а остальные просто сидят на э, таком, скажем, э, не экологичном своем понимании жизни, и вы знаете, чем чаще всего заканчивается, когда люди выходят из этих тюрем. Я привела такой пример с тюрьмой из СИЗО, может быть, я, я понимаю, что вы не сидели в тюрьме, ну, слава богу, но вы смотрите фильмы, вы живете в этом мире, и вы понимаете, о чем я говорю. Может быть, для вас это будет такой, такой пример, как, ну, как бы, чтобы вы понимали. Поэтому, если вы ориентируетесь на обещания политиков, правительств, на то, что они врут, на то, что они... и на самом деле, что происходит, вы знаете, особенно в постсоветских странах, там далеко не то, как... тоже там не, тоже не сильно готовы к такому, но там хоть есть запасы денег, запасы, вот эти золотовалютные запасы, резервы, которые помогают людям, в наших же постсоветских странах, по крайней мере, в России и в Украине, насколько я изучаю эту тему, ну, Белоруссия может быть чуть лучше, ну, предполагаю. А вот Россия и Украина, там эти людях не думают. Там ведь давным-давно идет уже передел власти, денег, и на люди. люди просто для них как мусор. Поэтому э, будьте готовы отвечать за себя сами. Так вот, вот в этом периоде, когда вы надеетесь на то, что будет э, кто-то вам, кто вам там что-то сделает, никого не слушайте. Слушайте, 10% оттуда берите, а остальное просто рассчитывайте на себя. Поэтому будьте готовы принять, это первый такой, первая такая трезвая рекомендация, будьте готовы принять то, что это надолго, что позволит вам снять часть стресса. Вот, в личном постулата осознание, да, это есть, И третье изменение что я могу сделать итак осознание да это есть принимаю да это я принимаю не отрицает потому что если вы отрицаете вы обманываете себя вы просто врете себе и вы создаете себе дополнительно пожалуйста единичку кто согласен с первой рекомендацией? спасибо большое двигаемся дальше так, Инстаграм, если вы молчите, я сейчас закончу здесь вещать и перейду только в Facebook. Те, кто будет слушать записи, тоже прошу включаться, потому что если вы включаетесь, вы подключаетесь к осознанному восприятию. Если вы нет, то, что наблюдаете, вы находитесь сами по себе и у вас нет этой энергии, чтобы вы решали свои вопросы. Я вам говорю как психотерапевт. Дальше, очень важный момент, это вторая трезвая рекомендация, это создать свои ритуалы. Пример. Для меня, как для человека, который прожил эту жизнь, мне уже 60 лет, я об этом говорю, и я не стесняюсь об этом сказать, я радуюсь, что я в 60 лет чувствую себя достаточно свежо, бодро, мне помогают ритуалы. За свои годы я пережила болезни, потери, смерти, я была на войне, я знаю, что такое посттравматический синдром, об этом чуть позже. Так вот, для меня было важным, когда я создала себе Первый слой ритуал в жизни – это обливание холодной водой. У меня было мигрени очень сильное, и я пробовала разные способы. Единственное, что я могла сделать, это только предвестники видеть и выпивать средства, чтобы не развилось это в большую и серьезный приступ, потому что кто из вас имеет мигрени, знаете, что там есть три степени – легкая, средняя и тяжелая. И одним из, у меня была средняя, и одним из признаков это мозговая рвота, ты ничего не можешь сохранить, там рвешь дальше, чем видишь до самой желчи. Поэтому я знаю, что такое мигрень, и я всю жизнь пыталась найти способы. Знала, что у медиков нет нету решения. Я знала, что это психосоматика, я знала, что это э, совсем другой подход к себе. И я начала еще много лет назад доплываться холодной водой. Еще вот только появлялся Парфир Иванов, кто помнит, да, кто помнит, поставьте, я помню. И я тогда не просто увидела этого мужчину, как парфир и как вот такой вот там дядечка с бородой там бегала по снегу, да. Я как, как медик, как психотерапевт увидела в этом э, такую, знаете, понятные, понятный для себя принцип. Если в организме есть вялые текущие какие-то хронические процессы, то в момент возникновения обострение, неважно это грипп, это там еще какое-то заболевание, там хронические, там гастриты, там хотя все заболевания имеют психосоматическую природу, я думаю вы это знаете, что такое психосоматическая природа. Спасибо большое, что включаетесь, да, и пишете. Вот, а я для себя увидела следующее, я, я как медик и биолог и психолог, я пытаюсь увидеть анатомически, биологически, физиологически, как это работает и тогда Для меня новые знания, они мне ложатся на вот эти Пример такой, когда, допустим, у тебя болит голова, или там болит у тебя живот, и ты идешь такой понурый, там идешь такой, это может что тебе больно, ты фокусируешься на боли. И ты переходишь дорогу. И в связи с тем, что ты потерял бдительность ты просто идешь и ты фокусируешься на своей боли. И тут вдруг ты слышишь, скрежет, скрежет тормозов. У тебя открывается, переключается фокус внимания на более сильный раздражитель. И ты, конечно же, забываешь про боль, ты удерживаешься, ты сохраняешь, себя от, ты сохраняешь себя от смерти. И таким образом, вот этот вот принцип с обливанием для меня был понятен, как вызвать у организма защитные, сильные иммунные процессы, чтобы... Постепенно избавиться от головной боли. Когда я это поняла, я начала это делать, и постепенно, в том числе и поэтому головная боль ушла, но больше всего я увидела, что у меня перестали болеть, часто болеть горло, и стали меньше простудные заболевания быть. И параллельно я ушла от головных болей. Вот. И поэтому о чем это я? Вот этот один из ритуалов. Но ритуала такого мало. Что такое ритуалы? Это привычки, в которых вы привыкли действовать. Это привычки, в которых вы привыкли работать и которые создают вам определенные правила жизни поэтому вам поначалу будет даже интересно что-то новое себе создать или может быть то что вы давно хотели например вы хотели изучать ино иностранный язык но у вас мало времени было поэтому свой график встройте английский там или испанский <coughs> или какой там язык и возьмите возьмите за правило то есть вам нужно выработать новые поведенческие шаблоны и, например, на здоровье, на обучение чего-то, вам нужно обязательно найти, встроить туда практики, энергетические практики, я буду давать их много, я уже даю потихоньку, например, практика «Как исцелять себя руками», я уже дала, кто ее получил, поставьте плюсик, кто не получил, получайте ее, она есть. Уже я написала на фейсбуке, а в инстаграме, кто не получил, напишите в личку, я дам вам эту практику в личке. Потому что вы знаете, что в Инстаграме только через Директ можно отправить эту практику. Короткая практика, но она работает на фокус внимания. Поэтому за 2-3 недели у вас выработаются новые привычки. Таким образом, если вы сделаете новые привычки, вот эти депрессивные состояния, которые все-таки начнут на вас наваливаться, если вы ничего не будете делать, а просто вот... Вот э, думаете, а вот рассосется, а вот слушать там, что говорят, вот сам, что там пишут. Нет, ребят, просто вы запомните, что это ваша ответственность за ваши за ваши действия сегодня. Поэтому сегодня. Да что ж такое? Почему я не могу закрыть э, звук? Закрываю, закрываю, и он не закрывается. <связь> Поэтому через 2-3 недели по физиологии и анатомии, откроются депрессивные состояния вот в, этом, в этой ситуации, и вы не сможете потом, вам будет тяжело справиться. У вас, а таблеток вы знаете дорого, а вы знаете, что вытащить себя из депрессии, знаю, многими работала, знаю, как это вытащить себя тяжело. Поэтому депрессивные состояния через пару-тройку, через две 3 недели, они нахлынут, если вы не возьмете и не сделаете себе новые привычки. Поэтому первое ⁇ много желаний, много хотелок, привычка, привычки нового выработать, ритуал вставать, ложиться, по времени жить, делать себе практики, слушать интересную, полезную музыку красивую, общаться с близкими, говорить ни о чем. Ну, об этом чуть дальше. Поэтому есть такая тема, как создание ритуала. Ритуалы, ритуалы нами управляют, это гормональная система включает, и тогда я например, без обливания мне уже тяжело. Я куда-то приезжаю в другую страну, я себе ищу какой-то тазик, какое-то ведро, или просто обливаюсь холодной водой. Для меня это уже как такой, какой-то такой водорочичок, это своего рода такой дофамин, такой вырабатывается. И как для многих там наркотик какой-то, то это здоровый наркотик физиологический. Дальше, У с утра вставать и привести себя в порядок в обязательной форме. Обязательно надо наводить порядок в своем пространстве, в доме, в шкафах. И так далее. Еда сейчас очень выгодно, потому что и так у нас пост, да. У нас сейчас выгодно включить аскезу, потому что я всегда говорю про аскезу. Кто читал мои статьи про аскезу и на YouTube канале и на Facebook и на Инстаграме везде есть статья про аскезу, что людям важна аскеза. То есть самим себе нужно чем-то отказывать, тогда вырабатываются дополнительные столовые клетки, вы молодеете, не, меньше стареете, вы куда-то стремитесь, и это дает вам жить больше на плаву. Поэтому тот, кто этого не делал, сейчас вам важно это сделать, потому что таким образом вы сохраните свою форму и физическую, и ментальную. И поэтому создайте себе строгие правила, когда вы будете там… С 7 до 8 у вас там зарядка, там с 8 там, до полдевятого у вас там завтрак, причем завтракайте в кайф, в удовольствие, пейте кофе, чай, особенно нужно пить горячую водичку, вы знаете, да натощак, да еще подкисленную, а если у кого есть чесночок, то порезанный чесночок натощак выпить, запить этой водичкой и походить с полчасика больше ничего не принимать, чтобы сосничок поработал, и он и противовирусный, и иммуномоделирующий, моделирующий и так далее. То есть вот займитесь вот собой вот и по полной программе, чтобы у вас не была хаотичная жизнь, потому что мы привыкли к сибурде, симуляции бурной деятельности. То мы достигаторы невероятно ничего не видим, то мы слишком пребываем в, в, в жизни здесь и сейчас, и мы больше ничего не делаем. То есть здесь должна быть сбалансированный сбалансированный подход к себе. Дальше, по времени распишите, когда вы общаетесь с родителями, с друзьями, с близкими, и не тогда, когда вы там, вам могут позвонить в любое время, у вас график свой, напишите себе и договоритесь со своими близкими и родными, когда вы будете с ними общаться там, по вайберу, по скайпу, по другим, там, если вы живете не в одном, не в одном пространстве. Дальше на какие-то новости, которые у вас есть, вам нужно смотреть в интернете, выделяйте ровно 10 минут, проглянули, что происходит, не залипайте там. Вот слышите меня, не залипайте, потому что клиповое мышление считывает ту информацию, которая вам не дает пользы. Вы в этом моменте, слушая, что говорят одни, другие, вы ушли от своей цели, от своих задач, от своих планов, и вы отдали свою энергию на достижение целей того, кто пишет непонятно о чем. А он просто пишет, потому что ему фиг делать. У человека нет структурированного мышления, у человека нет своих целей, планов. Они просто занимаются какой-то ерундой. Вы понаблюдайте за людьми, посмотрите, что они делают. Если люди, которые заняты собой, занимаются детьми, занимаются бизнесом, занимаются построением своей жизни, у них нет времени на, на, на всякую фигню. Этот второй пункт, вторая рекомендация. Была ли вам полезна? Пишите 2+. Дальше. Третья рекомендация. обманывать себя и говорить прорвемся переживем нет держитесь вы там держитесь да нет ребята это неправильно вы э, должны сами себе понять что пройти этот период с помощью одной только силы духа не получится нет в этом случае в таком вот геройском подходе вы э, ловите такую ошибку посттравматический синдром, о котором я говорила. Поэтому прорвемся, держать себя в тонусе, в таком напряжении нет. Чем больше вы будете держать эту силу волю, чем больше вероятность, что вы прорветесь. Организм, это ваше бессознательное, оно хочет вашей радости от жизни, понимаете? И когда вы только держите силу волю, вы не даете себе расслабиться, отдохнуть, получить какое-то удовольствие то одной силы воли нет. Поэтому Чуть дальше об этом детально скажу. Значит, смотрите, еще раз. Просто прорвемся, просто продержимся, просто силы воли нет. Люди, которые находились в тюрьмах, в концлагерях, которые были в серьезнейших условиях, те, которые пережили подобного рода ситуации, их изучали. Во-первых, они медитировали. Во-вторых, у них были мечты, чтобы ни было вокруг там какие-то горшки, да, если там пращуры мы говорим, да, или какие-то тяжелые условия, если это было, были концлагеря. Я давала разные практики, одну из